Сегодня мы подготовили очень странную программу. <смех> потому что, ну, просто э, здесь не хочется играть одно и то же, потому что здесь э, одно из немногих мест, где люди слушают, действительно. Поэтому как бы, не хочется повторяться каждый раз. Поэтому будут эксперименты, будет очень новая песня и будет очень старая песня. Прям настолько, что мы вообще забыли о ее существовании. Но нормальное тоже будет с недельничным. Субтитры создавал DimaTorzok из тех старых, которые пока еще присутствуют в нашем традиционном например, репертуаре. Ее обычно мы играем, когда, когда холодно. Сейчас, может быть, не настолько холодно, но... Так-то просто мы недавно ее вспомнили, буквально там пару, пару недель назад. Просто если вы читаете периодический прогноз погоды, есть такой товарищ Евгений Тирковец. И вот когда он что-то обещает, он всегда делает это очень красиво. И вот это был семнадцатый год, тогда он, вообще был очень холодный год, и вообще не очень холодный был. Тогда снег, я помню, шел и в мае, и даже в июне, и вот он тогда как-то рассказал, что мы входим в мешок арктического холода. И мне так понравилась эта фраза, что вот из нее было появилась эта песня. Просто э, почему мы о ней недавно вспомнили, потому что недавно он вдруг снова сказал, что мы вот опять в этом мешке, наконец-то мы снова в этом мешке с 2017 -го года. Э, ну, мы уже из него вышли, а песня все-таки. Субтитры создавал DimaTorzok будет новая песня совершенно, ну как новая, тут, тут даже есть люди, которые ее уже слышали, так не, так не честно. Uh, uh, но она относительно новая, да, вот две недели назад мы первый раз ее сыграли. Сейчас я найду и расскажу. Вообще эта песня о, о том, как люди нужны друг другу, посвящаются всем, всем хорошим людям, наверное, которых здесь, к счастью, немало. Это вообще все, наверное. Ну, возможно, да. Тут есть нехорошие люди. Я не буду исключать такую возможность. Песня была написана после одного из недавних концертов, когда, э, ну, когда общение настолько наполняет, и потом после этого, наконец, чувствуешь себя намного лучше, и, ну, и вообще другим человеком какое-то время. Верши. можно вынести все, можно вырасти выше гол, можно вынести все. Бесконечный простор Что теперь Среди этих бетонных вершин Можно вынести вся, Можно вырасти выше гор. Можно вынести вся. Сумраке, слоя в сумраке в слоя Беспроклятной мглы Сохраняя в себе, разжигая в других Тот свет, что разрушил now we Выслушаем, по крайней мере. Так, что там? Ой. Сейчас будет, ну, даже не песня, даже совсем не песня. Большой эксперимент. Не знаю. Почему? Почему мы вдруг решили это сделать? Круче этого берега нет ни горы, ни скал. Его склон обрушает оползни и тоска. Он прекрасно все понимает, осознает, Что ни этот год, ни какой-нибудь Новый год Не изменит ни сути, ни общих примет вещей. Если время что-то и может менять вообще, То лишь плотность пыли, некий культурный слой. Он и сможет стать основой, скалой, горой, Но до первого ветра больше не задержать. Сколько сможешь времени не дышать? Известия. Заподняв все истории, в общем-то, лишь в одном. Если жив, горишь изнутри огнем, Если тушишь с бригадой пожарных его в груди, То и сам угасаешь, тускнеешь на полпути. А еще идти, вообще-то, возможно, бежать и плыть, Чтобы вектор движения видимый сохранить. Сохрани хотя бы движение, И оно на поверхность, возможно, вынесет. Или Теперь тут просто вот почти, они даже вот через одну страницу буквально. А нет, сугроба вообще здесь нет. Мы просто внезапно решили вспомнить очень старую песню, и это не человек человеку. Опять же, по каким-то совершенно необъяснимым причинам, мы когда просто сели э, думать, что же мы будем сегодня играть, почему-то вдруг это вспомнилось, и мы вообще напрочь забыли о, о том, что она существует. А, я чем-то чем же там трясла. Да? Вообще мне сейчас старые тексты кажутся довольно абсурдными. Сидеть весь вечер в стороне, С убитой сном, Стремительной волной, Только среди губ. Размытость близких смотрите, Вече полежать, сесть и посидеть на этом дне. Редактор Это весеннее, по-моему, года три назад, наверное, после этого все переставала существовать. И она была намного более жалобной. Mm -hmm. Что-то у нас осталось. Ну, вот Что-то сегодня на песня, которая совершенно случайно стала такой остро остросоциальной, хотя вообще не, не было, и это в нее не вкладывалось. Но... Стены города Перемен, вместо таяния вечных снегов. Стены города сыплют фразами, вникая Молчу, как приходит волна золотой В этом море безумных причуд Город говорит, что я Стала такой глубиной Что ко мне не прорваться лучше. Но мой след будет вечно сам.